Доброго времени суток. Сегодняшний наш ролик посвящен моему третьему прохождению комиссии МС. Давайте маленько предыстории. В июне 2017 года мне была проведена операция в виде ампутации руки полностью вместе с плечом. Осенью я только попал там, МС гуляла отпуск. Осенью я только попал на, на комиссию МС. Мне была присвоена вторая группа переаттестации, переаттестацией, переосвидетельствованием через год. На той же комиссии в первый же раз все разговоры шли про работу, все разговоры шли только про работу, при условии, что у меня еще шоу был не заживший до конца, был закреп, закреплен лейкопластером и кровоточил, разговоры шли про работу. В марте 2018 года я проходил первое обследование, делал компьютерную томограмму, и у меня нашли новообразование. новообразование. Э -э осенью 2018 года, 2018 года я проходил комиссию МС. В связи с этим новообразованием мне оставили вторую группу. Но очень так это самое, говорили, что э получается, когда проходите... Осмотр, осмотр да плановый раз ну, мне его надо проходить два раза в год тут заключение у врача стоит компьютерная томограмма через 6 месяцев и вот на основании этой, этого заключения а, громова начинала всегда буксовать что вот положено через полгода подайте мне новое заключение но я не хочу так часто проходить компьютерную томограмму все-таки что-то облучение и я ее делаю раз в год Раз в год я прошел, это был 2018 год, и в 2019 году осенью также прошел врач, всех врачей, попал на врачебную комиссию, отправили мои документы в Кситогорск, на следующий день надо позвонить, я звоню, она прямо говорит, а я тут вас не пущу, давайте м -м, мне последнее заключение, а я его не делал я его обычно весной делаю, это самое. И у меня его соответственно не было, но она, что ж я говорю, у меня нет его, ну едьте, делайте, ну что ж, разъехать, так ехать. Отъехать. Поехал я в центр, записался я на компьютерную томографию, а у меня была такая еще заминочка, что мне местные врачи не могли правильно описать, все время ставили метастазы. Хотя у меня новообразование на, на, на данный момент они доброкачественные. И вот в связи вот с, этого, э, с этой заминки мне не могли делать правильное заключение правильное заключение, по поводу вот этих новообразований прогрессируют они или не прогрессируют. Я, мы в последний раз поговорили с Артуром Владимировичем и решили, что я в этот раз компьютерную томограмму пройду в онкоцентре. Я приехал в сентябре, записался на компьютерную томограмму, месяц надо ждать, ну, что, проходит практически месяц, остается дней восемь 8, мне звонит, и а томограф в онкоцентре сломался. Ладно. Я еду опять через две недели, записываюсь также на прием, через 10 дней приезжаю, а то в компьютер, оп, томограф все-то сломался. Ладно, еду это самое домой, записываю здесь уже на томограф, думаю, ладно, может здесь пройду. Вот Это получается уже там у нас был ноябрь, в декабре звонил здесь, очередь очередь большая, я был 16 декабря, потом уже прошел Новый год, в январе я звоню и... Это самое. В это время компьютерный томограф и здесь сломался. Я в январе, соответственно, поехал уже в конце января, также записался все это вот сегодня узнаю, звонишь где-то 10 дней примерно до приема. Очередь вот такая. Записался на прием, приехал, записали меня уже на компьютерную томограмму. но ждать единственное, я где-то подождал только там дней 12, потому что уже дошли. Записали меня на компьютерную томограмму. Так, сейчас посмотрю число такое, Опа, найду. На 13 февраля. 13 февраля я прошел компьютерную томограмму. Потом попал на прием 19 февраля. Как Тур дал он мне заключение. Данных за прогрессирование на момент осмотра не получено. Рекомендована компьютерная томограмма органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза сконтрастирован через 6 месяцев повторный осмотр наблюдения районного онколога. Так, ну с этим все понятно. У меня теперь есть то заключение, которое требовало МС от меня. Соответственно, я приезжаю. Это у нас 19-е, там был, это был четверг, я пятница приезжаю, в понедельник попадаю. На врачебную комиссию на врачебную комиссию захожу, объяснил, что они посмотрели, да, вернули документы, документы лежат, раз, открыли, все, да, говорит, за нам, все врачи. Спасибо, конечно, в родной поликлинике, все врачи меня приняли без очереди. Я прошел их в течение недели, по записи мне бы пришлось бы проходить в течение трех, а то и более недель. Я прошел в течение недели, попал также на врачебную комиссию и 10 марта я уже попал на саму, саму комиссию МСЭ. Я ждал от комиссии МС то, что они меня хотят скинуть на третью группу. Я был с этим не согласен, был готов судиться. Пока я проходил врачей, мое состояние поухудшилось. Но это всегда у меня такое бывает, когда я даю физическую нагрузку, рано встаю у меня ухудшилось, я пришел на комиссию МС, написал бумагу объяснительную, в связи с чем, в связи с чем отсутствовал, написал, что в связи с прохождением компьютерной томографии отсутствовал такое-то время. На, на комиссии МС, на комиссии МС мне громко зачитало нововведения, нововведение. я не помню на основании каких пунктов и каких законов. В 2000, даже не запомнил, в 2019 или 2020 году ввели новую поправку у тех, у кого отсутствует плечо, дается группа пожизненно. И мне в этот раз дали пожизненно о. Пардон, неправильно сказал, бессрочно. бессрочно вторую группу. Соответственно, также эта самая заявочка на процесс оформил. И все. Теперь у меня бессрочная группа, это, конечно, очень радует, потому что очень, все-таки, ездить не очень удобно. Это самое минусом у меня только. Теперь остается ежегодное, ежегодное прохождение. Уже раз в год, раз в год я буду ездить в центр на ежегодное обследование. Ну что ж, на этом ролик закончен. До свидания. С вами был Сергей. Всех благ вам и здоровья.